الله الله الله الله Прибегаю к защите Аллаха, от побитого это сатаны, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, и Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, за то, что мы живы, за то, что мы верующие, и до сих пор аль живы. Так начинает обычно свою проповедь Муфти Хазрат. И каждый раз он говорит аль что пятница, еще сотня не наступил. Естественно, он опирается на изречение пророка, который, в котором говорится, что в пятницу будет сотный день. Учитывая, что сегодня пятница есть и мы есть, значит вывод, еще неделя сотного дня не будет». Но вопрос одель когда будет, это а другой вопрос. И сегодня в хутбе я буду говорить некоторые предложения, чтобы вы сразу, заранее говорю, чтобы не думали, что я читаю ваши мысли. Это будет просто лишь результат диалога, который много я наблюдал, много разговаривал, был такой вот образовался результат, поэтому буду говорить, что обычно люди говорят, возможно, это предложение будет совпадать с большими мыслями, чтобы потом не говорили, я мысли читаю, я мысли читать не умею, поэтому сразу говорю, что это лишь результат диалога многолетнего. То есть из этого предложения, плюс из аяты, который был прочтен ссорой, мульк, речь пройдет про смерть. И, естественно, когда речь идет про смерть, некоторые люди реагируют, то есть образуется уже первая мысль, зачем вы все время пугаете. Поэтому здесь вопрос не про пугать, а про остережение. Да и если говорить про пугать, то тот, который человек реально боится, которого можно испугать, он будет делать после того, что услышат, делать какие-то шаги. Тот же человек, которого невозможно испугать, но он скажет, в первую очередь, почему все время пугаете? Он ничего не сделает. Вывод, он ничего не боится. В первую очередь, кого? Бога. Потому что он до сих пор уверен, что не умрет. Вывод его никто не смог испугать. Поэтому в сегодняшней теме цель не испугать. Цель – это остережение. Так как качество Корана – это бешхир и незир. Радовать и предостерегать, или же увещевать, так и качество пророка – как и мы раньше говорили, что когда был пророк на земле, у сподвижников было лишь представление, что Коран и Пророк — это одно и то же. Сейчас же у нас Коран — это значит книга на полке, Пророк — это человек, две руки, две ноги. У сподвижников такого понятия не было. Коран и Пророк — это было одно. Коран идет, Пророк идет. Они так встречали Пророка. Вот у него было точно такое же качество — бешир и Недир увещевать, радовать и предостерегать. И почему именно про это решил говорить? Так как, наверняка, и вы слышали, люди говорят, что не хватает мотивации. Чтобы что-то сделать, нужна мотивация. Поэтому люди, у которых в семьях проблем идут куда? К психологу, психолог поможет. Люди, у которых проблемы с деньгами идут куда? Сейчас это актуально, модно, это бизнес-тренер. Он научит, как зарабатывать. Но при этом урок стоит большие деньги. И на любой вопрос есть человек, который даст ответ. <coughs> а именно какой ответ? Мотивирующий. Что ты, после этого будешь шевелиться. А тема смерти как раз таки та тема, которая мотивирует человека. Но не пугает, а мотивирует. И сразу же скажу хадис, чтобы не говорили, что это я сочиняю. Хадис передается от... Источник файзу кадир 6-й том, 29-я страница, говорится мэн ахаббаллах, мэн Аллах». – «Кто любит встречу с Аллахом, кто любит». «Ахаббаллаху ликаго» – «И Аллах любит». Здесь «любит» означает, что стремится с Ним встретиться. А с Ним встретиться можно лишь после того, как этот бренный мир уйдет. То есть это э, перейти через Аджаль, через смерть. Потом, когда уже получается все, что были желания, мысли, намерения, когда это все остается, это на теле три куска одежды. Это Сава называется, Изар Камисли Фафа. И все, понесли, могилы могилу положили. И вот она в встрече. Это из половины хадисов. «Кто же порицает встречу с Аллахом?» Или же, перевод, в переводе говорится, «Кто больно не любит встретиться с Аллахом?» «Аллаху кериха Аллаху Аллах тоже. Порицает, не любит, говорится Файзуль Кадир. То есть на сегодняшний день, когда есть два типа людей, <клес> именно говорю про взрослое поколение, как учили говорить, чтобы не обижать, это серебряный возраст. Когда людям говоришь, есть ли Саван, есть ли человек, который тебя будет мыть, который тебя будет хранить, Некоторые смотрят с такими шарами, говорят, особенно вот у татары это принято, говорят «Таубадинг!». То, То есть, когда ты думаешь, если я расскажу про смерть, значит, вот я тебе желаю смерти, что ли? Все говорят «Таубадинг!». В других народах так говорят или нет, не знаю, но это означает э, на русский плачевском «упаси Всевышний, упаси Бог», как если дословно перевести. Вопрос тогда, пророк, почему я об этом говорил? Здесь в книге очень много хадисов про это. Я постараюсь поэтапно рассказать. То есть вопрос, зачем Пророк об этом говорил? Но суть, суть в чем? Суть в том, что когда мы идем на джиноза, есть такие виды джиноза, где приходишь, известно, кто будет мыть и кто могилу копает. Про, про такого человека говорят ⁇ легкий человек ⁇ То есть ты приходишь, <coughs> мягко говоря, на готовый. В некоторые день назад приходишь, ближайший человек говорит, что мне сказала перед смертью хранить в Саване. Больше половины родственников говорит надо в одежде, не знают, кто будет мыть, сидят люди, не знают, какие долги есть, и сидишь, думаешь, что за человек, который даже после смерти образовалась такая проблема. Копают могилу люди, говорят, какой был человек, что даже земля твердая. И, соответственно, и это все образует тему для Гайбета. В изречении говорится, что когда пророк сидел со сподвижниками, в то время люди не сидели в домах, поэтому пророк был на улице, он вел беседу со сподвижниками, вел урок. и... Видит пророк, как идет, идут, идет группа людей на руках Дженза. Пророк говорит, достоин, и продолжает беседу. После чего идет вторая группа, и пророк говорит, увидев их, говорит, достоин. Сподвижники на это, естественно, отреагировали, но не осмелились перебить урок и спросить подождали завершения урока. После этого спросили у посланника Аллаха, мир ему, что означало слово достоин в этих двух группах, которые несли покойного. Значит, он сказал, что первая группа хвалили покойного, и он удостоен рая. Вторая группа ругали покойного, и он удостоен ада. Отсюда мы видим, что влияние живых людей на покойного может повлиять даже на будущее место в раю или в аду. Поэтому именно люди, которые уже в возрасте, должны в первую очередь думать о том, что из поколения в поколение передавали. Этого в хадисах нету, сразу скажу, это в хадисах нету, в Коране тоже не сказано. Именно про что? Что раньше в древности была привычка у Народа, где я жил, где я вырос, это не прописано в хадисе, это традиция, повторяю, это что? Люди живые учили своих детей, родственников именно термину легкий человек, в каком смысле легкий, что после его смерти приходишь в его дом, уже каждый осведомлен, где расположены платки, это Платочек, платки, платочек для мужчин, получается, раздавать, платки для женщин раздавать. Банк у него уже готовая, уже мелочь. В то время железные монеты раздавали. И известен, кто будет мыть, и известен, где, в какой полке расположен саван. И ты приходишь с легкостью уже, как говорится, сглаженная или слаженная система, как будто же репетировали эту Получается, этот фарс, это фарс. И приходишь, каждый знает свою обязанность, кто моет, кто могилу копает, и уже знают, кто сколько получает. При вопросе, когда возникает слово «такса», оказывается, уже договорились. И когда я говорю взрослым, что я уже договорился с человеком, который будет меня мыть, они совсем в шоке смотрят на меня, говорят, фанаты что ли? То есть, по мнению людей, если ты готовишься к смерти, значит, ты уже умираешь. Хотя я об этом говорил уже около десяти лет назад другу. Друг, естественно, отреагировал на это, как обычно татар говорит, тел беддинг, телбеддинг, он вот так отреагировал. Сок Кеша, еще долго живе, говорит, но все равно факт, я это сделал. Зачем опять я это говорю? Если возник мысль, а ты так делаешь? Да, так делаю. Поэтому уже есть человек, который договор есть. То есть, что я именно хочу сказать, что. Хоть как-то передали информацию из традиции традиции, я хочу продолжать. Беда ли это, не думаю, потому что когда речь идет о том, что ты приходишь в семью, где и человек умер, никто не умеет как мыть, никто не умеет как хоронить, так как один из моих друзей, недавно как раз позвали его на Джиназа, и он как будто чувствовал, говорит, спрашиваю. Только читать Коран, да, только читать Коран. Я прихожу, читаю Коран и ухожу, да, только читаешь Коран и уходишь, мы сами хороним в другом месте. Я, говорит, пошел. Смотрю, говорит, тело лежит, говорит, в одежде. И мысль, говорит, увеличивается вот эта, говорит, мысль, что что-то здесь не то. И, говорит, спрашиваю, мыть? Ага, ну я же вам сказал же, говорит. То есть вот люди не имеют или же понимания, или же не имеют знания, или же... Другое, как эта мысль, что если об этом говорить, если об этом знать, что как-то это влияет на жизнь. Именно в изречении говорится, это из хадиса, и в тюрьме есть, и Ибн Маджа есть, пророк говорит, «Много-много вспоминай то, что режет лезет» наслаждение. Наверняка вы помните наслаждение, когда получили, может, диплом или работу. Вот мне меня друг уехал за рубеж, зарабатывал деньги, отправил фото, довольное фото, лицо, улыбка, и зарплата большая за рубеж, и страна теплая, он радостный. То есть у него в это время образуется какое-то наслаждение, радость. Или кто-то впервые женился и навсегда или же замуж вышла, или же кто-то дом построил, кто-то машину приобрел, у него есть радость. Или же можем поменять это слово на радость, на слово, когда тоже актуальная тема, когда разговор с противоположным было, одна женщина говорит, когда же я буду радостно и избавлюсь от мужа, который не будет говорить, кушать есть, где ты была, сколько время. То есть тоже мечтает вот такой, так то же слово, радость, что я говорит, буду одна. Тоже радость, когда никто не пилит, никто не спрашивает, где ты был, сколько времени кушать готово. Я, говорит, хочу жить одна, говорит. устал говорит она. То есть хочет наслаждаться одна. И вот из этого хадиса Тирмези нужно в этот момент вот этим людям вспоминать, как право говорит, вспоминайте много, что режет, часто вспоминайте, Аджайль, говорит, время смерти. В это время и у супруги не будет мысли оставить мужа, и дом приобрел, машина приобрел. Что будет, если в это время вспоминать смерть? Будет то, что это останется другому человеку. Поэтому цель проповеди – пугать ли только или же остерегать? Нет. Это как раз-таки мотивация, чтобы, пока есть время, пока Всевышний дал жизнь, нужно стараться больше халяль, соблюдать в первую очередь халяль, так как до сих пор есть в моем окружении люди, которые на халяль смотрят очень и очень, как сказать, холодно. До сих пор есть люди, которые говорят, «Харам пишется на нем». До сих пор есть такие люди, я просто удивляюсь, когда человек не понимает, что если харам заходит в тело, что молитва не принимает 40 дней, что он не сможет стать на утренний намаз, что он не сможет быть на прямом пути. Он говорит, грех на нем говорит. До сих пор есть такие люди, понимания нету, знания есть, но понимания нет. Даже знания, наверное, можно назвать не знанием, а скорее всего информацией. То есть информация есть, а харам и халяль, а знаний нету. Поэтому, вспоминая смерть, будет ли падать настроение? Нет. Так как, еще раз повторяем, хадис пророка «Манахаббалика Аллах» – «Кто будет любить и стремиться встретиться со Всевышним Творцом». Здесь нет никакого страха или же боязни, это всего лишь перешейка, которая по-русски с арабского означает «барзах» – перешейка, то есть перешейка в мир вечности. Но, есть одно «но». Это то, чтобы туда перейти, нужно иметь что-то позади, то есть именно благие дела. Поэтому это является мотивацией, чтобы ложиться с намерением, вставать с намерением, больше сделать для этого мира пользы. Так же, как и пророк, зарабатывал 9 путей бизнеса. Десятый путь это пастушество, он был пастухом. И он, это говорил, вспоминать смерть. Это тот человек, который зарабатывал 9 путей дохода, но при этом в канале не было ничего. Это говорит тот человек, который был пастухом, хотя мог бы и не заниматься э, животными, но он был пастухом. Именно вот он говорит, что нужно вспоминать про смерть. Это то, что является мотиватором. Поэтому пророк говорит в хадисе от... «Табарани, для вас хватит проповедника под названием смерть, для вас хватит богатства под названием тавакуль», говорит посланник Аллаха. Поэтому как раз на этом же хадисе, что как проповедник смерти и как богатство упаванье тавакуль вам достаточно, говорит посланник Аллаха. И также нужно помнить хадис, где говорится, что смысл, что пророк запрещал посещать могилы, есть такое запрещение, запрещал, потом он, наоборот, побуждал к этому. Поэтому кто был за рубежом, видели, что, в отличие от нас, кладбище находится не, не вдали от города, а именно внутри города был за рубежом в мусульманских странах, именно они расположены перед домами. Это является мотиватором, чтобы больше как раз-таки зарабатывать как для этого мира, потому что закет – это тоже цель, закет давать. Некоторые говорят, у меня нету денег, закет не дам. Так и нужно, ведь цель, цель – стремиться. Не просто, у а меня денег нет, я не пойду в хадж. Мне на этом греха нет, так надо стремиться, надо зарабатывать как раз-таки. Но и также зарабатывает для будущего мира, для Ахирата. Поэтому закат и хадж, умра, иншаллах, Аллах разрешит, откроет, иншаллах, кто будет стремиться, возможность иметь, иншаллах будет там, увидит эти местности, которые посещали посланники пророки. «Алла низам, Аллахи кама وتعالى في الكلام بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمع لهم ونسلع لكم ترحمون